Спасибо. Решили сократить да, этот список. Я еще прибавился сегодня к титулам. Одна строка. Почетный профессор университета. Синергия. Профессор. Вот. Видите, кто бы мог... Я наложила на меня какой-то серьезный отпечаток. Пока еще не знаю, какой буду над этим думать. Устали. Устали. Уста... Да устали. Но способны мобилизоваться еще. Я тоже устал, у меня было несколько фотосессий, несколько интервью одно за другим. Я понимаю, что ресурс на исходе. Мне еще говорили, никогда не стой между людьми и едой. А мне на этом форуме именно такая миссия досталась. Можно, я могу завалить контентом, могу поиграть с вами. Поиграть или завалить контентом? Поиграть. Контентом не заваливать? Заваливать. В то же время заваливать контентом. Хорошо, ну окей, придется тогда разделить. Сначала поиграть, потом заводить контентом, или заводить контентом, потом под финал поиграть? Поиграть контентом. Ну давай, давайте, хорошо, давайте с контента начнем, а когда включить игру, я тогда решу по ходу, ладно? Осталось 29 минут 10 секунд. Однажды я дал интервью, в ходе которого э, журналист интересовал мой предпринимательский опыт. Он есть. 24 года я основал первый бизнес, который существует до сих пор. Но меня из него как котенка выкинули, э, когда он был рентабелен и, в общем... Э, Грустно было, но я тут же сделал что-то другое, и вот этот другой, уже на этот раз мой собственный бизнес, он прекратил существование довольно скоро, я об этом помню, я сделал свои выводы, я об этом откровенно рассказал журналисту, это интервью где-то было размещено, и под ним появились комментарии, я его тоже разместил на своих ресурсах, под ним появился комментарий, который вы увидите сейчас на слайде, это в сокращенном виде. Естественно, я тут же удалил автора отовсюду, о чем тут же пожалел, потому что нельзя так относиться. Я посмотрел на этот текст, огорчился, конечно, а потом подумал, а что такого-то? Ну, правда, предприятие прекратилось существование. Но автор этого комментария не знал, что вторую, третью мою компанию постигла та же судьба. Причем за более короткий срок. И когда я окидываю свою жизнь, не короткую, я вижу, что вообще подобных вещей было очень много. И неоднократно. И это нормальная практика, неудача. Однажды меня пригласили в состав учредителей компании, ничего не привнося, кроме имени. То есть мне сказали, будет достаточно, если, Радислав, мы будем иметь право говорить, что в составе учредителей нашей компании есть вы. Из-за этого вы будете получить, вы получаете вот такую долю в компании, в ее активах. Я говорю, ребята, не берите меня, у меня плохой предпринимательский опыт. До сегодняшнего дня шесть компаний, где я был в составе учредителей, обанкротились. Ну, не обанкротились в смысле в таком в юридическом понимании, ну, короче говоря, разорились. Они говорят, у тебя отличный предпринимательский опыт, лучше, чем у всех нас. И у меня тогда произошел первый инсайт на эту тему, что на самом деле стрёмно выходить замуж за мужчину, который не был женат. Стрёмно. Опыта нет. Он все ошибки будет делать на вас. Понимаете? Гораздо легче, когда он уже потренировался, и теперь знает, как делать нельзя. Лучше дважды. Это вообще бомба. Это просто совершенный ужас. супермен. Где же таких взять? На всех не хватает, поэтому приходится передавать из рук в руки, понимаете, этих людей прекрасных, уникальных. Я стал думать на эту тему, на тему соотношения успеха, удачи, неудачи. И мне в ГУМ стали приходить всякие люди, кроме меня. Узнаете этих людей? Сейчас вам покажу первого. Кто это? О, Христофор Колумб. Вообще капец неудачник. Промахнулся нормально, плыл в Индию, приплыл вообще в Америку. И долгое время даже не знали, что он ошибся, налаживали торговые там, связи, то все. Оказалось, ничего себе неудачник. Представляете? Следующий. Узнали. Да? Узнали? Томас Эдисон, совершенно верно. Фишка не в том, что он, ну, кстати, не совсем так. Лампа накаливания существовала до него. То, что вакуум необходим, знали до него. Лампочка получалась капец дорогая, очень дорогая, и она не могла быть коммерчески использована. Она использовалась как ну, физическое явление. Он основал компанию, электрическая компания Эдисона, и у него задача была довести лампочки до такого использования массового. Он сказал, лампочки будут такими дешевыми, что свечи будут сжечь богатые. Что и происходит, собственно. Свечи будут сжечь богатые люди, смогут себе позволить такую роскошь. Он вот, нашел этот вольфрам, для того, чтобы вольфрам был найден. Сколько было перепробовано материалов? 10 тысяч 10 разных видов материалов в разных комбинациях, с вакуумом, без вакуума, переменный вакуум, постоянный вакуум. Это был сложный процесс, но он нашел лампочку. Себестоимость лампочки была доллар. Он продавал лампочку по 40 центов. Нет, себестоимость лампочки была 40 центов, продавал по 22 цента. Четыре года компания закрывала отрицательный баланс. Четыре года он умолял людей еще потерпеть, еще вложить немножко. Через четыре года себестоимость лампочки упала до 12 центов. Производство повысилось до миллиона штук. За один год компания отбила все четыре года неудач. Можете себе представить, если бы они остановились? На середине пути. Можете себе представить, как, если бы акционеры сказали бы, там, инвесторы сказали бы, чему, кому мы верим? Человек три года закрывает отрицательный баланс. Развелось же, понимаешь. Молчал бы. Сегодня упоминался со сцены Это человек, которого вы несомненно узнали. Ну, конечно, 20, 12 апреля было совсем недавно. Гордость наша и все. Ну, что говорить, лагеря. Выбиты зубы, отбиты пальцы. Человек продолжает работать настойчиво. Он мог бы забить, в общем-то, и оставить нас без космоса. И всего, что этому сопутствует. Вот вам еще, пожалуйста, неудачник то еще. Вы знаете? Генри Форд, совершенно верно. Генри Форд работал у Эдисона в электрической компании 6 лет. И собрал свой первый автомобиль, работая у Эдисона. Эдисон, Эдисон, зависимый, ну, ударение. Работая у него, и он сделал первый автомобиль, ну, любительский и этот автомобиль стал угрозой для автопроизводителей, которые на тот момент доминировали на рынке. И они стали судиться с Фордом, препятствовать ему, но Форд пробился все-таки, и совершил революцию в автомобилестроении. Он сделал автомобиль таким же доступным, каким сделал, как Эдисон сделал доступную лампочку. Вот идеология повлияла, впитал, учатся люди. Я вспоминаю э, того человека, которого вы проклинаете, если у вас есть дети, и благословляете, если их нет, если вы сами дети. Но ваши родители наверняка поминают его не самым лучшим словом. Я имею в виду Рея Крока, основателя компании «Макдональдс», который до 52 лет, вдумайтесь, продавал бумажные стаканчики. Он делал попытки сделать это более значительное в жизни, но они не удавались. И он потом создал компанию «Макдональдс», не унывая, не вешая носа, еще один чудовищный неудачник Мигель де Сервантес, который стал главным писателем своей эпохи. Почитайте, как складывалась его жизнь, какие ранения, как повлияли. Ну, в общем, вот более знакомый и более близкий вам персонаж. Ник Вудман. Он придумал GoPro. Ну, не совсем он придумал, но он основал GoPro как, как бизнес-проект. Стал миллиардером в кратчайшие сроки, но это не первый его бизнес-проект. Три компании, первые, которые он создал, попали на сайт factcompany.com. Ну, то есть люди признали их самыми отстойными компаниями. Ну и, естественно, закрыл огромные отрицательные балансы, разорил, разорил бизнес по полной, и там были братцы. Очень серьезные суммы. Тем не менее, GoPro он сделал, потому что он сделал камеру для себя. Он серфер. Когда он, учился в университет, когда он поступал в университет, он документы отправил только в те университеты, которые находятся в шаговой доступности от океана. Нормальный студент. Ну и, наконец, Стив Джобс не потому, что как-то уникальная его история неудач, а потому что без него сейчас как-то неприлично выступать, не привести его в пример, какой бы теме не было посвящено выступление, будь то презентации, будь то лидерство, будь то здоровье даже, как я слышал. И в этом контексте, знаете, мне радостно было сегодня видеть свое лицо в левом нижнем углу в кругу людей значительных, поэтому я подумал, ну, будет правильно поддержать этот тренд и добавить свою фотографию в этот же, в этот же, в этот же ряд. Вспоминаю себя, закончившую Осколу с аттестатом 3,2 балла. Никто не верит, но это так. 3,2 балла, причем после восьмого класса меня уговаривали ее покинуть нафиг. Просто уговаривали педагоги, объединившись, но мы, им это не удалось, я остался, доучился до 10 меня вытолкали после 10-го, перекрестившись, и я поступил в университет при конкурсе 17 человек на место, после чего я сразу ушел в армию. Ну, то есть год отучился какой-то несчастный, тут же оказался в армии. Вот армии это, пожалуй, единственный период в моей жизни, который не был сопряжен с неудачами. Два года сплошного везения. Хотя многие мои сверстники тогда считали, что сам факт того, что я оказался в армии, уже как бы свидетельствует о том, что что-то с успешностью не очень. Самое забавное, что в то время мой отец служил в штабе округа, в котором я призывался и в котором я в конечном итоге служил. Но отец считал неправильным вмешиваться в деяния судьбы и предоставил судьбе расправиться со мной так, как ей было угодно. Но вообще неплохо, до сержанта дослужился в гвардейского. Потом я вернулся обратно в университет, и дальше в университете меня пытались уговорить покинуть его. Дважды я получал предложение покинуть университет. В одном случае за неуспеваемость и хроническая непосещаемость лекций, а во втором случае за активную социальную позицию. Мы там устроили свое, свое восстание студенческое и таки добились своего. Но меня пытались из университета удалить. Остался, но ну, потом после университета я поработал некоторое время в школе с переменным успехом. Потом был свой предпринимательский опыт, о котором вы уже знаете. В общем, неудач, список огромный. Я стал вспоминать как я переживал эти неудачи как я переживал то есть если их составить и убрать промежутки где были более-менее моменты затишья то слушайте такое количество накопилось непонятно как я выжил я стал интересоваться как неудача переживается нами ну на уровне скажем мозга как мозг переживает стресс неудачи и выяснилось что когда возникает неудача, даже не физическая, не гопники вышли отжимать у вас, отрабатывать, как они говорят, у вас мобилу, а когда в, ваш бизнес, в вашем бизнесе создаются проблемы, когда ваш бизнес оказывается нежизнеспособен, когда вы проигрываете переговоры и так далее, и так далее. Что происходит? Происходит, запускается врожденная поведенческая реакция на стресс. Ну, вы знаете, на уровне биохимии, там... Гепоталамус, надпочечники, адреналин, норадреналин, кортизол, все дела, замедленная реакция, туннельное зрение, напряжение мышц отключаются, пищеварительная система, половая дисфункция наступает моментально интенсивная. В общем, какая-то. Замечали, да, когда там, переговоры сложные, проиграны, там, бизнес идет. Замечали, все правильно? Пищеварение нарушается. Это. Ну или это не проблема, если половая дисфункция не наступает, братцы, это тогда не было проблем у вас. Это значит так, такие мелкие это трудности всего лишь. Короче говоря, этот процесс запускается, и он еще называется таким образом интересным. Бей, беги, замри. Слышали? Бей, беги, замри. То есть в этом состоянии человек принимает решение, но неосознанно, потому что мозги не работают вместе с... Половой системой. Половая система мозга включается одновременно. Такое редко бывает. Обычно качели, либо одно, либо другое. А тут сразу отключается. И включается механизм, программа, которая дается с рождения. Вариант номер один. Бей. Атакуй угрозу. Ну, исходит из того, что перед тобой хищник или какой-нибудь там неприятель. Его нужно атаковать с тем, чтобы отстоять свою жизнь или имущество, на которое он посягает. Вариант поведения номер два – беги, убегай от него, если он тебе угрожает, и постарайся скрыться. Ну, сегодняшний спикер, один из утренних, воспользовался именно этой стратегией, как и обещал, собственно. Причем, вы знаете, не всегда вас будут догонять в этом случае, но стратегия запускается. И третья, наконец, самая неэффективная стратегия – замри, при которой существо застывает и ждет, чем дело кончится как интересно если мы это перейдем на бизнес как это выглядит предположим бизнес оказался не жизнеспособен у бизнеса серьезные проблемы бизнес прекратил существование что делает человек вариант номер один беги бей он активизируется у него тоннельное зрение он отбрасывает в жизни все остальное и сосредотачивается на решении проблем этого бизнеса активизирует усилия забывает о пищеварении о половой функции все на то, чтобы решить эти проблемы. Есть вариант ⁇ беги ⁇ Он идет в ближайший бар, крепко накатывает, чтобы забыть о проблемах, или уезжает отдыхать, или занимается чем угодно, имитируя деятельность, чтобы только не заниматься этой проблемой. Старается об этом забыть, например, или начинает бегать от тех людей, перед которыми у него ответственность. Вариант номер три ⁇ замри. Он застывает, не принимает никаких ответственных решений, ждет, пока ситуация разрешится сама собой. Сейчас быстренько отмотайте в своей жизни ситуации, отмотайте пленку своей жизни обратно, и посмотрите ситуации, когда вы предпринимали шаги, ну, реализовывали либо одну, либо другую, либо третью стратегию в разных ситуациях своей жизни. Какая преобладает? На Сим на семинаре которого мне недавно повезло быть, скоро приедет снова, осенью, да, как я знаю, он будет выступать здесь, я, а, если бы из его семинара вы, вытащил только одну мысль, мне было бы этого достаточно. Мысль следующая. И вроде бы со ссылкой на статистику. Оказывается, он. тот еще неудачник, кстати. Вы подумайте осенью, слушать ли неудачника. Вот уже развелось. Ну, а что может рассказывать на сим -Толе? почитайте его биографию. Постресс... Пострессовый взлет случается в 10 раз чаще, чем пострессовая депрессия. Говорит нам насильный полет. В 10 раз чаще. Поднимите, пожалуйста, руку. Сейчас вы вспоминали свою жизнь. Поднимите, пожалуйста, руку. Те, кто в своей жизни искренне благодарит какую-то крупную неудачу. Знаете, интересно, что в VIP-зоне 100% подняли руки все. За что вы благодарите? Ведь, находясь внутри ситуации, вы испытывали дискомфорт. У вас был стресс, вам было неприятно. За что вы благодарите? А знаете, за что я вам отвечу на ваш вопрос? За то, что благодаря этой ситуации вы вышли на какой-то новый уровень, в чем бы он ни выражался. Вы приняли какое-то очень важное решение, думаете, блин, вот если бы этой ситуации не было. Пройдут годы, мы будем благодарить кризис, потому что он заставил посмотреть на бизнес, на наш, как не на самую эффективную модель. Он выявил слабые стороны, заставил пересмотреть его. И потом, когда ситуация нормализуется, этот бизнес станет более жизнеспособным. Или вы отказались от чего-то отжившего, может быть. Если мы посмотрим на эту поведенческую реакцию «бей, беги, замри» и на статистику Насима Талеба, совершенно отчетливо понятно, что ситуация из «замри» самая неэффективная. То есть если ты понял, что ситуация развивается не лучшим образом, если это неудача, и ты замираешь в ней, то понятное дело, что решение не будет удачным в итоге, не постигнет удачи. Если ты избегаешь, априори тоже нет. Таким образом, получается, что вот этих 9 из 10, или как там, 10 из 11 успешных сценариев развиваются за счет тех, кто использует стратегию бей. Тех, кто начинает действовать. Не так ли? Не так ли? В ходе получения, в ходе реализации, кстати, Пушкин тот еще неудачник. Представляете, повезло жениться на такой девушке, стать родственником такого... Злодея, впасть в немилость к таким людям, не заработать за свою жизнь. Ни разу он каждый год закрывал отрицательный баланс. Он проживал 22 тысячи в год денег, а больше 20 никогда не зарабатывал. То есть каждый год отрицательный баланс закрывал. Вот же не задача Он сказал нам, всем, через века э -э такую фразу, которая, кстати, из этого пятистишья запоминается единственная четко. Опыт сынашивок трудных, правильно? сказал он, в результате неудач, которые нас постигают, мы приобретаем опыт. Правильно? То, что так ценится у пилотов, хирургов и любовников. А поэт гораздо больше, чем все остальное. Правильно? Мы приобретаем опыт. Я помню, однажды спросили одного успешного человека, как стать успешным. И он сказал, нужно принимать правильные решения. Его спросили, а как научиться принимать правильные решения? Он говорит, нужен опыт. И ему говорят, а как приобрести такой опыт? Он говорит, нужно в течение какого-то времени принимать неправильные решения, Сказал этот успешный предприниматель. Так вот, неудач, неудачи в жизни, формируют ли они опыт сами по себе? Задумался над этим вопросом. И как оказалось, нет. Как оказалось, опыт – это не просто череда проблем суммированная. Знаете, когда опыт становится опытом? Ну, тут по сценарию у меня написано, вы должны сказать, при каких, при каких обстоятельствах он становится опытом? Как проблема становится опытом? Как неудача становится опытом? Сошлюсь еще на одного мыслителя современности, Марку Кукушкин сказал, в современном мире... Новые знания почти ничего не решают в деле успешности. Почти ничего не решают. А решает рефлексия. Способность оглянуться на свою деятельность, осознать ее трезво, здраво, осознать, что происходит, выявить э, слабые стороны, переформатировать, изменить что-то, двигаться дальше. Рефлексия. Значит, вот вам подсказка. Опыт становится опытом при одном условии. Если вы в происшедших собой. Событи... Это вам подарок от меня, кстати, пожалуйста. Забирайте потихоньку, там много будет. Дело в том, что когда был дедлайн сдавать слайды, я еще не знал, что я скажу в этом месте. И поэтому я поставил такой слайд, чтобы изображение было приятным для вас. И все, что я скажу, оно воспринималось в этом контексте. Мне кажется, это очень удачно. Но оно как-то все равно в сторону, откуда выходят спикеры, все равно идет. В эту вот направлено случайно. Так вот. Опыт становится опытом при одном условии, когда вы ставите себя, осознаете себя, как причина с вами происшедшего. В противном случае это не становится опытом. Пример. Я сделал бизнес в неподходящее время. Или вариант. Время не пришло для моего бизнеса, а в стране неподходящие экономические условия. Влез в любовную историю, которая плохо кончилась. Вот, вот же, понимаешь, вот какая она меня облапошила. Вариант номер два. Я лоханул. Понимаете, на разницу? Я причина явлений и событий. Понятно, что происшедшая с вами, это причина, ну, у нее много причин, много авторов. Но если вы не ставите себя, если вы считаете, что на вас повлияло все, но не вы, то это опытом не становится, потому что вы не можете изменить многие из этих событий. Но вы можете изменить собственную стратегию, учтя собственные ошибки. Говорят, человек решил полететь. Он придумал крылья, привязал их к себе, поднялся на возвышенность и оттолкнулся. И он полетел. Крылья держали его в воздухе, он очень радовался, но в какой-то момент крылья большой площади сложились у него над головой, и он упал. Но не убился, а рассмеялся. И когда он поправился, кто-то сказал ему, надо было сделать ребра жесткости. Нужно было пропустить какие-то тонкие рейки, чтобы они держали крылья, и они не складывались. И он пропустил эти рейки, разогнался и полетел. И он обрадовался, он летел, летел, летел, летел. Он летел так далеко, как он не ожидал лететь, а впереди было дерево. И он не знал, что делать, и он врезался в это дерево. Но не убился, а рассмеялся. Когда он поправился, жена сказала ему, «Слушай, у нас в аквариуме плавают рыбки, они так вот делают хвостами». И они хвостом так раз-раз и поворачивают разные стороны. Что, если ты сделаешь что-то вроде хвоста такого, привяжешь к ногам, и ты сможешь огибать деревья и прочие неприятные вещи? И он привязал этот хвост и стал поворачивать. Мог сказать, виновато дерево, что я врезался в него. Мог сказать, появился бы хвост. Нет, потому что на дерево он влиять не может. Но на себя может влиять. Хорошая подсказка. Это мой сайт. У меня есть такая вредная привычка. Если название форума инсайт форум, то я делюсь инсайтом. Удивительно, мысль, в общем, не нова. И мысль может быть даже тривиальна. Но для меня это было инсайтом. Инсайтом было для меня то, что самые большие неудачники в жизни – это как раз самые успешные люди. Количество неудач на единицу человека у них больше, чем у таких удачливых аутсайдеров. Довольно часто аутсайдер говорит – вот сколько у тебя неудачных бизнесов? Он говорит, один. А всего сколько? Один. Я сделал бизнес, он не удался, я поплакал, сказал, время не пришло, или это не мое, и вышел из него. А у тебя сколько неудачных бизнесов? Человек говорит, ну, у меня, извини, по сравнению с тобой, конечно, печальная ситуация, 12. А удачный, а всего он? 13. А 13 удачный. Понимаете вот логику, да? Количество попыток продолжать пытаться тогда, когда другие остановились. Продолжать пытаться, когда все отказались и сказали, нет, дальше иди без меня. И потом войти в успех одному. Вот судьба этих неудачников, которых мы потом называем лидерами, успешными людьми. Но самое забавное, знаете что? Мы не хотим видеть их неудач. Мы когда смотрим на них, мы акцентируемся на том, что им удалось. Но когда и спрашиваешь, а как э, стать таким успешным? Он говорит, надо принимать какое-то время неправильное решение. Расскажи, и он начинает, ну вот, я приехал, жить было не на что, жил в Новогиреево на 300 баксов, там, еле смотрел концы с концами, ел из пластиковых контейнеров еду из и говорит, Фу, не, вот не грузи, не грузи, расскажи какую-то фишку, секрет, чудо. Как ты оказался в нужном месте в нужное время? Ну вот этого вот чего-нибудь, дай нам рассказываю я много работал мало спал не ездил в отпуск у меня не было выходных четыре года и опять ты за свое вот эти вот байки дай чудо наконец как часто я слышу что-то подобное нет чуда есть закономерность опыт и стратегия в чем она заключается стратегия бей Натя, забирайте. Я так думал на эту тему. Надо к трем свести простым идеям, потому что 30 минут на сцене. К трем простым идеям, хотя ситуация сложнее. Первое, нужно анализ, как деловой человек. Анализ происшедшего трезво, здраво и без лирики. Второе, без чего не обойтись. Это что делать дальше? Альтернативный план. Может быть не сразу, может быть спустя время. Но нужен план с учетом того, что получилось. Или с учетом того, что не получилось, было бы точнее сказать. И третье. Удвоение, утроение, удесетерение усилий на достижение нового результата. Гарантия, что второй, вторая попытка будет лучше? Нет. Третье. Нет. Десять тысяч. Идисон говорит нам. Десять тысяч. Вы кашляете, время играть. Не находите? Четыре минуты ровно. И кашель сзади, время играть. Ну, не находит а по сценарию, вы говорите, да, время играть. Да, время играть. А я вам объясню эту игру. Первое условие. Если кто-то не готов, говорите сразу. В эту игру играют все. По-другому нельзя. Готовы? Вип-зона. Я знаю, что вы в темноте, типа, мы тут посидим, посмотрим. Нет уж, за вами я слежу особо. В эту игру играют все, число игроков. В командах от двух до четырех. Не берите больше, будет сложнее, меньше шансов на успех. Значит, как э, определить, кто какой игрок и так далее? Значит, первое. В эту игру сейчас э, все, кто согласен играть, встают. А в эту игру играют либо все присутствующие, либо мы не играем вообще. Все, кто играет, встают. Операторов это не касается. Вы не играете, пожалуйста, а то резче, резче. Три минуты, три секунды. Резче. Договоритесь между собой с окружающими Вдвоем, втроем, вчетвером И встаньте друг другу лицом Кругом таким Пара, тройка, четверка Пять не надо, распределяйтесь Ага В вашей команде Двойка, тройка, четверка Выберите главного Главный поднимает руку Поднимает руку Давайте. Главный вместе со мной Делает такое же движение Как камень, ножницы, бумага Раз, два, три Давайте Раз, два, три. Хорошо. Все игроки в этой игре по команде главного раз, два, три бросают руки вниз и в нижнем положении на третий раз выбрасывают любое количество пальцев. Потренируемся. Поехали. Раз, два, три. Громко говорят все все главные. Три, четыре. Раз, два, три. Да. Пальцы подаются по счету. Да? Сумма пальцев должна какая-то получиться. Угу. Теперь посмотрите на меня. Самая главная часть. Самая главная часть в, этом, в этой игре – игра со смыслом. Вы сейчас бросаете пальцы, пожалуйста, сговариваться нельзя. Если сговоритесь, отпугнете удачу на 4 года. Вы говорите раз, два, три, и выбрасываете любое произвольное количество пальцев. Как только, ну, может, если у вас с первой попытки получилось в сумме 7 число удачи, да, счастливое число, вы обязательно для того, чтобы удачу сохранить, Кричите слово из трех букв громко и адекватно этому слову. Какое слово из трех букв? Ура! То есть вы своей командой двое, трое, четверо кричите. Стоп, стоп, стоп. Ура с жестом соответствующим. Потренируемся, я хочу видеть, чтобы еще помните, как это делается. Три, четыре. Ура! Красная площадь, парад. Ура, говорите вы. Значит, как только ваша тройка, двойка, четверка крикнула «Ура!», вы садитесь и значит, наслаждайтесь тем, что удача вам улыбнулась. Если не улыбнулась, вы совершаете вторую, третью, четвертую попытку, пока не получится 7 пальцев. Понятно? Понятно? Да? 3-4. Поехали. Музычку нам дайте, пожалуйста, для вдохновения. 30 секунд у вас есть. 30 секунд. Кто сделал? Садитесь. Стойте! секунд. Стойте! секунды. Стойте! Стойте! Стоп, Стойте! стоп. Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Стойте! Внимание, все, кто стоит, пожалуйста, стойте. Значит, за 30 секунд, пока длилась игра, у вас ни разу не выпало 7 пальцев, правильно? Ни разу. Мы не можем отпустить вас с Synergy Insight форума без удачи. Это было бы неправильно. Слава Богу, мир так устроен, что более удачливые люди могут поделиться своей удачей с другими. Есть такое наблюдение? Есть такая возможность? Да, и поэтому все сейчас, кто сидит, это значит все, у кого за 30 секунд выпало 7 пальцев, кому удача улыбнулась, мы сейчас подарим свою удачу вам следующим образом. Мы точно так же покричим «Ура!», но как на параде принято. Два коротких, один протяжный. «Ура! Ура! Ура!» да? А вы стойте и воспринимайте это все, смотрите, как энергия удачи на вас идет. Три-четыре. Ура! Ура! ура! Это вам всем спасибо за попытку. Часто приходится слышать, что успешные люди – это люди, которым просто повезло, у которым в, жизнь, в жизни улыбнулась удача. Много раз я задавался вопросом, каков механизм этого явления, и понял суть в одном. Некоторым везет с первого раза. Так бывает. Бывает первый удачный бизнес, первый же брак удачный, первое же… Бывает, бывает. Я видел таких людей. А бывает, человек оставляет попытки, и вот с этим первым результатом, который выпал, он с этим и живет. Но если ты продолжаешь пытаться, ты повышаешь шансы. Вы же бы выбрасывали раз за разом, раз за разом, раз за разом, и третий, четвертый, пятый. А если бы вы на четвертом отказались от попыток? Однако нужно признать, что бывает такое в жизни, и с этим ничего не поделать. Ты можешь сколько угодно пытаться, стараться, удваивать, утраивать и удестерять усилия, и просто не успеть. Жизнь кончилась, а адекватного усилия успехом успеха так и не произошло. Может такое быть? Да. Вот поэтому и говорят, что наша жизнь – игра. Потому что элемент игры есть. Но как во всякой игре, человек, который знает правила игры, человек, который старается играть лучше и лучше, повышает шансы на победу. Хотя шанс проигрыша все равно остается. Это именно это делает нашу жизнь такой интересной, и увлекательный. Я никогда не желаю людям удачи ни в автографах, там ни, нигде. Не пишу удачи, удачи, потому что удача это такая вещь, знаете, мимолетная. Желаю других вещей. Кстати, если 30 минут, вот они кончились, если хочется продолжить разговор, там, вопрос и так далее, часто я тут метался по залу. Мне, Радислав, а вопрос, автограф, селфи, я специально сказал, я на час останусь на втором этаже, там у меня есть уголок, вот в этом примерном месте, останусь, подходите туда, если охота, еще поиграем в удачу. А вам я желаю не успеха, основанного на удаче, на стечении обстоятельств, а успеха заслуженного, в который вы сегодня сделали очень серьезную инвестицию. Спасибо